Расшатывайте, расшатывайте. Предупреждайте, чтобы он вам не помогал, не мешал, ручки вот болтаются, как веревочки, вот, да. Вот ничего не делаем. А, он ничего не делает, видно. вот подкинули, это тоже подкинули, опустил вот, на вот висит на кантук, да. А, я понял сейчас. И ну, у тебя вот это ключ выше, да, поэтому с другой стороны немножко. Я поэтому ему немножко не вертикально, а чуть вбок. То же самое. Давим в грудину, получается, локтем. А здесь свои, свои грудные клетки. Я чуть выше давлю. Вот примерно раз, разница сантиметров 15 получается. Немножко у меня падаем. На пяточках стоишь. Нет, ну ты совсем не падай. Нормально так. зашло. Чуть-чуть угу. перехватываем подальше. Здесь делаешь, держим его за бедро. Своим бедром. Бедро противоположным. Поднимаем коленку. И головой смотри в противоположную сторону. <смех> <смех> <смех> <смех> Хорошо. Мне нравится. Хорошо работает. В другую сторону я поднимать не буду, не так отключать порт. Да, да ничего, давай, это, само, это больше никто не сделает для как они будут делать? Да они так не сделают. Но они, они потом так умечать будут. <смех> да. А, а, так, вспоминать скажу, у тебя был Но, правосторонный, правосторонный. в грудном уделе, да? Подожди, левую сторону. Левую сторону. Вот такой вот так. Вот такой, значит, правая да. вот право, стороны. Левую сторону. Ну, для меня левая. А, левая, извините, да, левая стороны. Значит, я в этом случае грудной своей клеткой прицеливаюсь не по центру, а чуть сюда, со стороны скалеза, чтобы добились в, в том направлении. Вот. Теперь подставили капуку, взяли под калинку, подняли и как гармошка. Растянули. Зажал. С первого раза. Да, немножко зажатый, да. Как-то было... Ну давай. Тогда по-быстрому вот так вот сделаем Правую коленку опять поднимаем. В принципе, смотри. Не, уже зажат. Почему-то жопа справилась? Потаемся за э, шею. Держи, держись. Подборотком касаемся ключицы. не, замок. Держу в замок. В замок. Ни в коем случае тут не отпускаю руки, ладно? Uh -huh. Чтобы не было. Там может быть немножко больно, но ничего страшного. Касаешься, да? И теперь... Скручиваюсь по одному позвонку, вот подсказываюсь, как улитка вот так да, вот вниз, вниз, вниз. Если заметишь, что он пошел тазом скручиваться, да, распрямись лучше его. И давай вот, отсюда опять вот вниз, вниз, вниз. Сейчас скручиваемся, скручиваемся, скручиваемся. Скручиваемся вот примерно до такого уровня. Берем за локти, чтобы они не разъехались в таком случае. И в свою грудную клетку его... расслабляем. Стой на пятках, на пятках. Потихонечку. Распрямляем. Распрямляем. Распрямили теперь подбородка. Вот так, голодой подбородок. И на экстензию теперь поднимаем. На себя распрямись. Голову чуть убрали в сторону, чтобы не мешать. Потянули вот так. Шаг вперед. Продолжаем растягивать на экстензию. Поймали его руки и положили на себя. Вот, так немножко, повибрировали, руки опустили, таз опустили, ноги висят. Э, руки твои где? Вот вот, одна, вторая. Потихонечку, медленно опускаем, ты не ждешь землю, пол не ждешь, его нету, провисаем, провисаем, как направили практически. Танго, реверанс. И захватили вот за поперек, поперек руками, видите, за грудной отдел. О, было, Ой, да? Спасибо. Что душа не вышла. Все, что, все, что можно, хрустнуло, по-моему. И не можно. Ну, далее. Можно ничего продолжить. Шаг вперед. Берем руки. Так-то разворачиваем И резко назад. Немножко угольно, да? Можно Браво, опереться коленом. Можно ногой сюда, но это не будем ногой делать. Будем руками. Полегче. Вот так вот. Раз. Плечи. Стоишь, стоишь, стоишь. То же самое, что мы делали сидя, да? И Сам не крути. Не крути, не крути. И расслабик, затылок. Наклонили, наклонили. Еще затылок, расслабь, расслабь. Уже не даешься. Еще расслабили. Клонили голову. Нет, тут уже не дашься. Так, тут хорошо Чуть-чуть, глубоко нормально. Угу. Угу. Как это делать? Не будем. Ну, можно с руками, тогда переходим на руки. Отвелись вот так. Вот, растянули плечо ему, вот растерли, да. ключицу относительно лопатки ставим поближе вот так раз и вниз ближе ой вверх и вверх теперь рука расслаблена. сам ничего не делай положи вот так вот и на э, перед камеральным отростком именно на мясо саму руку да на мясо и раз О, слышали угу. теперь рука сюда на камеральный отросток раз включить два и на лопатку на уже движение назад вот такое прошатали три локоть прошатали теперь в вот сторону тут две косточки получается сначала мы вот эту ставим вот так Чик. теперь вот это по-другому вот так Чик. пальцы вот этот отросток вот, вот эту косточку да вот так вот как курок немножко под углом можно вот туда вот этот сустав также примерно вот этот сустав по 90 градусов выдергиваем вдоль вот этой косточки здесь вот расшатываем суставчик здесь расшатываем вот хрустит локоть не держи тоже все расслабленно, расслаблено, расслаблено. И тут надо будет немножко присесть вот все суставы расслаблены вот все ходуном ходят ему не замету для него дергая как тебе надо было стоять так выдергиваются вот эти нервы лучевой и локтевой здесь соответственно с этими пальцами что мы делаем вот он согнутый да мы его расшатываем чтобы все суставы ходили здесь здесь здесь берем вот так получается вот этот сустав против этого работает, вот зажат. Этот палец дает вот в этот сустав. А я. Ну, смысле, вот эту флангу, а я вот так. То есть все, все фаланги задействованы, видите? В эту сторону, в эту сторону. Ну, тебя, значит, все размято. Теперь подводим руку вот так и загибаем в эту сторону. Потом будем делать вот так. И в эту сторону загибаем для того, чтобы коснуться вот этих косточек. Вот на эти косточках прям ставим пальчики свои. Рука расслаблена. И такое хлесткое движение. Теперь с этой стороны. Раз, загнули. Получается, видите, тут я мизинц держу вот этой частью. А когда вот так было, я большим пальцем держал указательно, чтобы он раскрылся вот ну и теперь само запястье берем как будто здороваемся да и относительно лучевых костей разворачиваем вот в эту сторону как насброс нас брос, так, рука, и в обратную сторону все размято если у человека выбиты вот эти вот косточки то с ними работаем достаточно жестко мы их уже вот растянули вот так вот да вот размяли вот все их растятают друг этим друга. И теперь, чтобы вставить их, надо посадить человека на стол. За стол, разве вот, на Садись. Руку ставим вот так. Чтобы плоская была рука. да И, соответственно, надо от центра туда вот их выдвинуть. Да? Прям прицеливаемся. И такой жесткий удар делаем вот эту сторону косточки встают либо если не получается так да то тогда хотя бы вот через тряпочку чтобы не скользить это вот мы вставляем ну этого достаточно ли еще показать можно дернуть просто дернуть правую руку все Давай, остальное да. не надо